Сегодня я позвал лучших строителей со своего дискорд сервера на битву строителей, в которой они будут строить Дурс 2. Чтобы узнать, кто из них самый самый лучший строитель. Я. Ты. Ладно, идемте сюда. Сейчас будете строить все, что добавили в новом обновлении Дурс. Это там может быть дверь, 100, магазин Джефа. Э, что там еще добавить? View. Все. Можете начинать строить. У вас есть три часа, чтобы построить все это почему ты в моей команде? Не знаю. у него депрессия Ладно. вы уже 30 минут этот беспрерывно строите дурс поздравляем вас. да я вас ну, поздравляю я хочу узнать что у вас получается а можно ко мне идти? аааа Ладно, иди У ватрушки здесь написано 100 Я так понял, это сотая дверь Опа Опа Там много работы Я уже устал Как он уже устал? Получается, вот тут две комнаты там еще шкафы, там ходят фигуры, потом поднимаемся сюда там. Короче, ватрушка, я могу только пожелать тебе удачи. в твою комнату это вообще жесть, Окей. Пау портал. Ого, что тут так много всего? Пельмени, 24 А где это? Твоя фигура. Я ее удалил. Зачем? Это было квадратное, я перенесу. Нет, не квадратное так нравилось. она придет за тобой, не уносит. Мы здесь были. Я здесь был. А ну-ка сюда получил ломы. Дальше уходим на улицу. На улицу? Да. Зачем ты меня привел в здание, если теперь выводишь на улицу? Это был обман. Ага, это что? Это магазин Джеффа? Привет. Обиделся, а. а знаешь да, мне походу. такой магазин даже больше нравится. Не знаю почему. То, что тут все бесплатно теперь. Только тут теперь ничего, ну, нету. Так, ничего нет. Вот давай теперь я и буду банку... торговцем. Всем привет, я торгую торговец, могу продать вам красную кнопку за что? один день. И тут банку с донатами стырили <гас> Не, сокол Зачем? Что так же Да. Да что? Это лестница. А и что это? Ты дома мы пришли. А. А, я не в ту сторону пошел. Дымаемся по лестнице, попадаем в магазин Джеффа. А где-то крутая седьмая. В самолете летит уже. Ой, это я виноват, наверное. А ну-ка сюда получила. Пингвин, пингвин, пингвин, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Какой вежливый пингвин, он даже здравствуйте говорит. Здравствуйте. А это что ты сделал? Это будет поломанная, поломанная, опора поломанная. А, а это нет. Помочь да, ее сломать? Там... Не надо полять. Это, это магазин Джеффа. Тоже магазин Джеффа? А почему два магазина? Потому что я так захотел. Потому что пингвины пингвин, такие умные. <связь> пингвин шоп, все. О, ну неужели на этот раз Агуша строит что-то полезное? Да. Я знаю, что это. Это то, о чем я не знаю. Потому что здесь даже есть комфортный это диван, с... это точно не двери. Это секретная, точнее, комната. Я... Все, их можно пинать вот так. Да. И зачем мы пинаем? Слишком Если ты за 30 минут сделаешь одну комнату, то за 3 часа ты сделаешь 6 комнат, да? Ну, вообще, я... А, ладно. Буф. Гусь очень грустный. Я даже. Он даже разговаривать не хочет. Он стену поздравил. Гусь, скажи хоть слово. Я чуть, я вижу. А, а как же смотреть? Не, да. Ну, короче, ты тоже строишь магазин Джеффа, тут такие подушечки. Ой. Ланч, это что такое? Это оранжерея, которая после 90-х двери идет. Ну да. Там, где еще капканы. Там где еще капканы. Там, где капкан, что и три раза друг друга перебили вы просто сверху Я апельсин сухой разговаривает я подумал апельсин типа сухой ну типа высохший апельсин она сказал апельсин я понял и это все что вы сделали за 30 минут ладно посмотрим что у вас будет дальше получаться Я пришел к гусю, мне сразу говорит: уходи. Уходи! Уходи! Ты до сих пор обижен на них? Да давай ты назой им сейчас займешь первое место. потому что очень Пусть это будет первый раз. Главное механизм построить, вот смотри, что получается. О, вот, он просто... Можно, смотри, Это можно скорость у поршней на один поставить, и будет красивая плавная анимация. Ты знаешь, когда же покупаешь, там, покупку, он радостный, да? Да. Ну и вот, он здесь тоже так э, может делать все. А -а -а. Знаешь, можно было по-другому сделать гораздо легче. Очень интересный механизм. Он поверх черного, смотри. Итак, так поршнем задвигается, хоп. Ну все, уходи. Короче, гусь. Не расстраивайся. Хочешь, я могу тебе помочь? Не, не надо, я музыку. и не хочу с кем болтать. Ладно, что мне сейчас делать? Смотреть постройки. Ладно. <свеч> Опа. Опа. Эээ, <свеч> что это упало? Тут шкаф упал. Почему он упал? Боюсь. Ты представляешь, какую ты большую только что гениальность у тебя полки упали. Ну? А ты представляешь, как это бы круто выглядело, если бы этот шкаф, когда я проходил твою игру, упал на меня? Ну я хочу это сделать. У а. целая кухня, где есть а, тостер и микроволновка, Обалдеть. на которой я сейчас играю. Играешь на микроволновке? Да. Это странно. Ну вот, я на микроволновке играю, просто я в холодильник убираю, чтобы она охватилась. Он накрывается постепенно. Ну, ну да, такая скорая ну, жизнь. ладно, короче, удачи, Агуш. Ну, тебе тоже. Идем проходить Дорс. Настоящий? Да, наполовину. Начинаем мы с 50-й двери, да? Дверь закрыта, надо найти ключ. Ой, кнопка. Все, я спалу да. делась кнопка, можно дальше проходить. С На дверь, ага. А, стоп, неплохо, вот, всё. Направим, мы проходим. Да, у Блин, Что вот. интересно находится в магазине Джеффа? Вам было а, интересно? А... Давайте сейчас зайдем. Тут у нас крестик, ключик, а доната нету. Ай, что за дверь такая? А, Еще одна дверь. А, тут дверь закрыта, ха. Как ее открыть? Как дверь открыть? То, Кто хлопает дверьми, все плитки обвалились. А здесь у нас красивый вид на эту плицу. Ну давай ты прыгнешь вниз. за ухо. Ты занят? Ты занят? Да. А что гусь? Нет, для тебя я никогда не занят. О, я подожду к тебе. А, ладно. Я гусь. Моя картина упала и разбилась. По апортам все, я ухожу. Я очень расстроен мою картину разбил. Нет, ух ты. Загорает на солнце. Бедный я. Нет, он загорает. Но и на его лицо, и на мое лицо. Кто из нас настоящий? Ой-ой-ой. Ко мне. Тебе? Зачем же меня позвал Гусь? Он так хотел, чтобы я ушел, даже когда меня не слышит. Прости меня, пожалуйста, кое-что а хочу показать. Вот, смотри, вот. Блин, как прикольно. И вот, я забираю крест, и он вот так вот радостно. Опа, Гусю, за механизмы я бы 10 поставил. Даже не 10, а 11 гусей из 10. Спасибо за совет, что порчи, типа, на спорчмей на 1 поставить. Смотри, какая плавная анимация реально. Да, вообще. Еще можно щупальцы поставить, да, которая крутится вот так вот. <мех> <мех> <Чё ему мех> так, сначала заходим в дверь. Да, в нее нельзя зайти. Когда перепрыгнем через нее. О, тут из окна идет свет на пол. Это настоящий свет. Здесь везде какие-то сетки, решетки, и много черной нефти. И вот врата, из которых выходит тот самый. Жопы, бегите! Может, смотри, ватрушка как сделать? Чтобы нажатие батарейки включало пор, что кнопка поднимется вот до сюда. И мы ее просто нажмем и все. Напиши в чате, что думаешь. Кажется, ничего не думает. Ух, размьюсь его! Ты какаха, я тебе тут всякие война и мир говорят. Вин -вин. Тут я э, хотела сделать э, анимацию Джеффу, радио Это был самый скучный рассказ э, сегодня Ну смотри короче, у меня тут забивной Джефф, он очень крутой, он любит монетки Вот О, О, я опять Да, я опять пришел. Я сейчас сделаю шкафчики, в которых можно будет прятаться Ооо, это оранжерея становится похожей на оранжерею <laughs> Это гениально идём а -а -а. да да да я уже хотел это сделать да это очень красиво выглядит прям эм приятно для глаз гусь, добрый что что я хочу снять таймлапс как ты строишь Прошли 30 минут уже, что ты сделал? А, а, сейчас, подожди. Ну, это, короче, там, ну, так, типа, ну, короче, ага. Господа, я представляю свой кал новоспеченный. Э, э, он умеет ничего. Ручки поепились, сегла. Покупаем, и он становится радостным. Хороший продавец гусь. <связывая> тупа реклама, <связывая> тупа реклама. Спокойно, я тут скажу это, не завидую. Я не понимаю, это просто Мне смеются, ух, почему, На чем смеялись Я не знаю У меня вес, прикольный очень Я вернусь Ой, здесь будет гоблин сидеть, а здесь скелетик Но это я еще не сделал я Они смеялись над моими новоиспеченными каллю С какой целью? не знаю Вы меня оскорбили, поэтому бегите В смысле? О, сюда идет А, за ухо! Оставь меня в покое, о, привет, мой друг, ты вернулся из больницы, да? Держу, бегите! Кстати, где зубы? Зурбаем страшную музыку. Кто меня подстрелил? Вместе за красным Я же ему тогда все зубы вебил. Он, наверное, теперь меня зовут. Ну, хоть окно починили. Я злой, поэтому дверь вебил. А, опа. О, ты же сказала, что Джефф ушел. Почему он здесь? А он пошел. Я не хочу его видеть, да. О, картина уходит. Стоп, ты ее сейчас опять уронить хочешь, да? Я думаю, что посмотри. Нет, нет, нет, все, нет. А здесь? Что-то тут пошло не по плану. Почему? Где мы? В новом месте. Чё это за место стрёмное? Это Румс. А, а там выход. Чё? А он закрыт, Он за скамерами. мне кажется, что-то не та фигура. Тогда, когда я ее бил, она была совсем другая. Она была злая, у нее крутились руки. Это было нечто. Ой. Так, вот теперь я не виноват. Вот совсем. Вот это не я сделал. Точно. Да, и, и я тогда два раза взорвался. Отлично. Это я тебя за красной х... кнопки отомстил. Кто меня подстрелил? Месть за, за красные, красные кнопки. Хорошие воспоминания, прям я помню это все. Ой, прости, Гусь. Я теперь добрый, добрый ух. Не, не верю, докажи. Эй, давай, если ты мне дашь 1 миллиард экономики, то я посчитаю тебя доброй. В смысле 1 миллиард вообще? И ты больше не будешь ходить на битву строителей? Да. Хорошо. Л гусь, сейчас перечислю, подожди, подожди, подожди, подожди давай о все румс номер один и тут у нас диван я на нем просижу 10 часов и потом пойду дальше и дальше так здесь у нас Ага. здесь у нас кухня почему так двери эпично открываются? открывается эту сложно открыть ты чё спрятался? идем со мной язык тебе помогу я взял зэга и пошел дальше Тут была Ладно, меня, оставьте в живых зэга, пожалуйста. Эээ, ты либо даешь мне 1 миллион коинов, либо я убью зэга. Ух, не, сегодня сегодня. Спасибо, слушай, ух, у меня есть такая прекрасная идея. Пойдите мне, пожалуйста. Это мой способ, Уха, не ну, трогайте, или я вас всех укушу. Ладно. А, смотри на эти глаза, ты любишь зэгов? Да, а что? Ну, короче, вот, смотри, зэг <гас> Теперь отдавай мне деньги Сколько? А, ладно, я, я не такой жестокий вот, зэ... вот, короче, он его отпустил Батрушка, привет Вот мы, получается, идем сюда потом Сюда, везде лестницы И нет потолка, ну ладно Лифт сама фигура, так что вот так а, не понял. А чё тогда? А, это рука хакиваки. Э, а, серьезно, ты тоже, да? Ну, а, с тебя один ухоплен. А, на. Подавись. Он теперь будет жить спокойной жизнью. Да. Так, ну что ты построил? Да что, шахматы? А, это цветы. Прикольно. Так. Так, и осталась у нас Ох, только гусь, который мне угрожал. А. Милостный э, господин, можете пройти за мной, пожалуйста? Хорошо. Теперь гусь Милостный, добрый господин. стал наконец-то добрым. Фау-порт, иди быстренько строить, а? Не, не, да, не, я... Смотрите, это добыл монстрик Петер. Если купишь крестик, то он станет рад. Ну, вот такая вот, вот такой вот получается, и все. Сотая дверь! Как прям в моем видео, да? Сотая дверь! Ой, Рычажок, давайте нажимать, я люблю кнопки. Класная кнопочка! Что Фигура. там такое? Фигура! Фигура. Бежик! Клечьтесь! Кнопочка! Фигура. Бегите, бегите! Фигура. Я нашел я кнопку, бежим! Да-да-да! Нажимаем. Что, О, фигура начала горечь. Я ее Ой, задержу, бегите. А, а. <свец> <не свец> <не свец> <не свец> я в тут. Гусь да. удали быстро, слышишь? ты вообще да. Так фармиться только я могу. 47 очков набирает ватрушка. Я бы поставил, конечно, 10 я за ставлю. то, что было, но пусть для меня напишут зрители в комментах. То есть ты, который сейчас смотрит этот ролик. А, я смотрю этот ролик. ролик, я ставлю 10. Где я? Почему здесь так... Все светится. Вау. Это просто самое красивое, что я видел за сегодня. О, здесь О -о -о -о. картина меня. Ты вот лезом? картина гуся. Где? Я должен видеть гуся. Здесь мне нужен гусь интересный, если как я, я, я, я слишком картину большой. гуся. Я надеюсь, я не вижу на лезь этой лезь планете. Лезь. Нет, гусь, горит. горит! Зомби смахиваем. Я зомби теперь, что ли? Ох, а что ты сделал с моей картиной! Я зомби. Моя картина упала! Это был была оранжерея 91-й двери Там твоя картина упала, Агуша Даже мою картину взорвали Давайте оценим Эту красивую оранжерею Бежите оценки, пока она не пропала 24 очка набрала оранжерея Вы представляете? Дамы и господа Представляю мою постройку вот этот добрый монстрик, Джефф его звать, ну и вот, если купить крест, то он станет радостным. Мне нравится. Смотрите, какая плавная анимация, он все время такой тун, ту тун, тун, тун, а ты у него еще покупаешь, он такой еще ба бам, ба бам, такой радостный. Дверь ведущая в никуда. Загадочно, да? Да. Давайте все дружбу отклывем. Ой. <смех> Монстр нет, он, он ушел из магазина. Давайте пока оценим. Монстр был очень я веселый, я думаю все должны поставить 10. Я 9 поставил. 7 поставил. 45 очков набирает гусь. Я, ну я рад, я рад, но блин. Я разочарован. Что? <смех> Это тоже магазин Джеффа. Смотрите, это выглядит прикольно, потому что здесь такой, типа, шкафы, хоп. Тут зэк сидит, и тут такой, бам, Джефф. Здесь двигаются лапки, а у Гуся двигались глазки. Странно. Тачка есть. Всё. Смотрите, за это надо 10 поставить. А у меня тоже так было. Меня... 10 уложу. 44 очка. Получается, магазин Гуся популярнее на 1 бал. Открываем и дверь. Давайте отдыхать на диване. Подпишись, подпишись. У Ой-ой-ой, это... Страшно. Еще один зэк. Ой, это что такое? Еще один зэк. Испугались, наверное. Тут Джек. Он вообще сюда не имеет отношения, но почему он здесь? Как вам моя постройка фитает? Три. Что? Агуша, у тебя 42 балла. А все, я жди. Правильно. Я к зайгу пошел. Агуша, не расстраивайся. А что в аэропорту здесь лежит? А ну вставай. Депрессия. Давай вставай постройку показывай. А еще уроки делай. Пойдемте. Ой, две фигуры где? Лампа упала там, лампа упала туда, иди туда. Ой, он там. Я нашел кнопку. Бежим! А, бежим отсюда! <свят> Нет, фигуру хочет ягушу съесть. Она на шкаф напала. Заходим быстрее в... Дверь. А! Фух, мы сбежали от этих фигур. А! Давайте идемте дальше. А! Тут магазин Жеффа. И... Смотрите. Жжу Ладно, идемте дальше. О, смотрите, портальная пушка. А. А. Ну, врусь. О, выход... Тут, туда! А. Где мы? Тут факел. О, мы сбежали. Теперь мы свободные люди, но оказывается ночь, и нас родители наруковаются. Давайте оценим постройку Фау портала. Это последняя постройка. по портал у тебя 41. Самое низкое место не. Но это решат в комментах. На этом это видео будет заканчиваться. Спасибо за участие. Гусю латушке пингвинчику, фау-порталу, и всем пока.